Последний способствует быстрому усвоению кальция. Нехватка витамина D провоцирует воспалительный процесс и различные виды расстройств. Помимо перечисленных основных компонентов, добавки, способствующие укреплению связок и суставов, могут содержать металл, служит лишь для уменьшения болезненных ощущений и воспалений. Он никак не сказывается на процессе восстановления жиры омега-3, позволяющий улучшить функцию подвижности сустава и улучшающий восстановительный процесс. Они также облегчают боли, акуль и хрящ. Довольно часто используемый в добавках, одновременно содержит коллаген, кальций и глюкозамин. Но более эффективным использование данных компонентов будет, если применять их по отдельности. Витамины В, С и Е и также минералы несущественно воздействуют на восстановительный процесс. Мероприятия, позволяющие укрепить связки и суставы, следует проводить от 2 до 3 раз в год, в течение 1-3 месяцев.